Нынче ветрено и волны с перехлёстом. Скоро осень все изменится в округе. Смена красок этих трогательных. Извините, пожалуйста, что прерываю, да? и вмешиваюсь, так сказать, в процесс. Угу. Я хотел задать вопрос. Вот вы здесь сидите на холоде, читаете стихи. Почему вы так не любите своего ребенка? Позвольте, отчего же я очень люблю своего ребенка? Именно поэтому я читаю ему стихи классических поэтов, как, например, Бродского. Зачем? Ну как? Это же дети. Они все чувствуют, все воспринимают. И даже когда моя супруга была им беременна, мы ставили ей классическую музыку и сейчас продолжаем. Это понятно. А зачем? Ну, это же поможет вырасти ему культурным человеком, тоньше ценить прекрасное и, возможно, даже стать продолжателем нашего дела. Например, учителем литературы, как я, или учителем музыки, как его мать. Учителем литературы? Да. У нас, в стране. Конечно, все верно. Я тогда возвращаюсь к своему первому вопросу. Почему вы так не любите своего ребенка? Запомни, Николай, есть пять способов развода клиентов при продаже дополнительного оборудования. Первый – это установление контакта. Второй – выявление потребностей... Тише, тише, тише, тише, тише, тише, тише. Да-да-да, я понимаю, это далеко не Бродский и даже не Лермонтов, но пойми, так надо. Так надо. Все равно ты приемный.